Ну что, друзья, всем привет! Меня зовут Патрик, вы на канале Глобус Moto. Я нахожусь в солнечном Ростове спустя год. С тех пор, как мы снимали вот этот ролик, который вы сейчас увидите, подсказку. Я нахожусь там же, на стадионе Арена. У нас сегодня 5 октября. В Ростове достаточно тепло, учитывая, что я могу ходить в какой-нибудь кофте, майке. А, то есть, ну, примерно градусов, наверное, 12. А, там находится на заднем плане Григорий Юрьевич, который, в принципе, давал нам интервью. Давайте мы сейчас а, спросим у него ваши же вопросы, которые вы задавали ему год назад. Короче, давайте так. Топ-5 вопросов в комментариях под видео про Мотоджимхану. Погнали! О, уже лучше, лучше. Да, да, и вот отсюда уже тот поворот. давай вдвоем проедем сейчас у тебя механика? ты на первой ездишь? вот у нас корпус пошел поворот поворот. и все время он раньше туда идет. все время раньше мотоцикла и сейчас как бы делаешь так Оп, потом вот так а потом вот так а тебе надо, вот ты пошло у тебя ускорение и ты вместе с мотоциклом, а то и чуть-чуть сильнее, чем мотоцикл. Вот... Парни, Юрич, пока катает там с другим человеком Давайте спросим у Артема, что здесь происходит Помните наверняка его Привет, меня зовут Артем Я инструктор мотоджим-школы или в прошлом мотошкола. А Сегодня у нас групповая тренировка групповая платная, то есть у нас есть Мотоджимхана, э, это бесплатные воскресные тренировки, они всегда бесплатные. Есть групповые занятия, где мы более детально э, разбираем разные нюансы, конкретные задания ставим и их отслеживаем, учимся ездить быстрее, и безопаснее. Как нам попасть, записаться по телефону, WhatsApp? А, телефон у нас есть, визиточка на прицепе, например. Или вконтакте «Мотоджимхана Ростов» найти в администраторах Юрича и найти там телефон. Номер телефона и в группе указан, и у него, по-моему, там тоже вконтакте указан. Найти несложно. А, всем привет. Я, Ю... Я Юрич. Да. Какие мотошколы сможете порекомендовать в других городах? Например, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Воронеж, Липецк, Краснодар, Ставрополь, Белгород, Екатеринбург и прочие. Ух ты, обширно. По Москве я могу рекомендовать конкретных людей. Это Леша Жуков, Виталий Кенсарский, Василий Жогин. Ну там еще много ребят, я сейчас так всех не вспомню. То есть как бы конкретную школу я не могу порекомендовать. Но конкретных инструкторов я знаю, что это ребята, которые могут научить хорошо. ВКонтакте мы сможем оставить? А, ну надо поискать просто, да, это. Или в, или, ну, в, в ВКонтакте точно есть. Все, все, все эти ребята есть в контакте Да, ссылки под видео сделаем Санкт-Петербурге это мотошкола А И мотоботы Краснодар, Crazy Pilots Все, точка. Никого в Краснодаре я порекомендовать больше не могу Там есть гораздо более раз, раз, Разрекламированные школы Но эффекта от них гораздо меньше Сейчас у нас еще отучились ребята из Вологды В Вологде есть Алексей Чусов к Которому тоже можно приехать учиться В Смоленске Это Глеб Семдянкин я, правда, не уверен, что он прям занимается обучением, возможно, это а, в рамках Мотоджимхана, но я думаю, что он все равно к этому придет и тоже будет учить. Тем, а в Казани не помнишь, как школа? Сафаров, да? А, Ильшат Сафаров, да. По-моему, Ильшат да, Сафаров, Уфе, да. Альберт Каримов в Уфе, а, в Екатеринбурге. Блин, я сейчас не вспомню, они что-то в этом сезоне подзатихли, не слышно. Да, в описании под роликом мы дадим ссылки на всех инструкторов, которых мы знаем. Же название школ, к сожалению, я не знаю, кроме Санкт-Петербурга. А инструкторов знаем, поэтому постараемся дать ссылки на них. Второй вопрос от хейтеров. Какое практическое применение мотоджимханы в городе? Но ну, ответ простой. Если вы не можете объехать стоячее статичное препятствие, то в городе, где препятствия не только статичные, но еще и двигающиеся, вам, в принципе, делать нечего. Это все? Ну, а что еще говорить? Когда человек уверен, что фразой в городе конусов нет, можно свести на нет все обучение, ну, его не переубедишь. Один вопрос тогда, почему э, американские, японские полицейские наши полицейские, наша федеральная служба сопровождения президента все учатся на конусах, почему же для вас это такая большая проблема можете сделать видео уроки для тех кто находится вдалеко мы думали на эту тему, но к сожалению эффекта не будет, потому что когда человек, ему сказали, как делать, он сел, поехал, и он думает, что он делает именно так. То есть без контроля, без присмотра. Он будет думать, что делает так, хотя на самом деле делает совершенно неправильно. То есть нужен постоянный мониторинг. Единственный вариант в этом случае, это делать курсы, которые как бы будут... Э, на удаленке, да? Как на удаленке, да. Вы отзанимались, сняли видео, прислали, мы отсмотрели это видео, сказали, какие ошибки, что исправлять. Но это, опять же, это очень трудоемкий процесс. И технически сложнее, потому что... Да. Над этим. Да, мы постоянно в процессе обдумывания этого Четвертый вопрос Где купить такие конусы? Конусы продаются на сайте topdor.ru Ссылка, Ссылка будет в описании Пятый вопрос Как тебе попасть? Может устроить тур по России? Проводить в городах индивидуальные или групповые занятия по 3-5 дней в каждом крупном городе? Как ты на это смотришь? Ну, такую практику мы тоже делаем, но не 3-5 дней. Мы, если мы едем куда-то на соревнования далеко от Ростова, мы стараемся проложить маршрут так, чтобы э, по пути задействовать какие-то города и провести там тренировки. Прям чтоб на 3-5 дней, но ну, это просто нецелесообразно и очень недешево получается. Гораздо эффективнее будет, если вы приедете к нам на те же 3-5 дней и получите максимум результата. У нас в группе ВКонтакте и в нашем канале в Телеграме где мы выкладываем всю информацию, куда собираемся ехать, где можем провести тренировки и просто записываться. Но мы всегда на контакте с организаторами Джимханы в других регионах, поэтому они там уже точно могут донести информацию. Всем спасибо, всем пока! В принципе, это все, что хотел сегодня сказать. С вами Патрик, канал Глобус Мото, Джимхана, Моторостов, Моторостов Джимхана, короче, вы знаете, все ссылки, которые вы хотели бы видеть, будут в описании. Все, что Григорий Юрьевич и Тёма говорили, в принципе... Это были топ-5 вопросов Григорию Юрьевичу к школе Мота Джимхана. Короче, да. Все, всем пока. Вечер. Смотрел. Много ваших обзоров. Не может быть. Серьезно? А с Юричем? С Юричем старое видео смотрел. Какое старое? Ну, которое. Год всего лишь. Ну да. Старое, это когда сегодня. Ну, это сегодня. Я понял. Про мотобазу смотрел, как приезжали. Какой ужас. Ужас.